Святой пророк Малахия происходил из колена Завулонова. Он жил и пророчествовал во времена Немии по возвращении иудеев из плена Вавилонского когда храм Иерусалимский был снова построен, и в нем совершалось богослужение, и приносились священниками жертвы. Призванный к пророческому служению Малахия явился ревностным поборником веры, закона и благочестия. По возвращению иудеев из плена, среди них было много неустройств в нравственно-религиозном их состоянии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 уклонением от правого пути, несоблюдением заповедей и лицемерием в делах закона, бесславят Бога, производя соблазн в народе, грузно обличая народ за его вероломство и нарушение завета отцов своих, что беззаконно поступает с женами своими несправедливо, отвергая законных жен, берут жен и иноплеменных, святой пророк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 в своем отечественном селении Суфа. Он был последним ветхозаветным пророком, почему у святых отцов он называется печатью пророков. Что такое пророческое служение? Славянская пророк – это тот, кто прорекает. Но что именно прорекает? Вовсе не обязательно будущее. Речь может идти о раскрытии каких-то тайн настоящего и прошлого о подлинном смысле тех или иных событий, человеческих поступков. Если же мы поинтересуемся, как это слово вообще появилось в славянском тексте Библии, то увидим, что это перевод греческого «профетес», где оно действительно имеет оттенок «провещатель-прорицатель», то есть связано с предсказанием будущего. Однако, если обратиться к древнееврейскому тексту Священного Писания, то окажется, что еврейское слово «нави», относящееся к библейским пророкам, это прежде всего призванный глашатой. Если же посмотреть на содержание ветхозаветных пророчеств, то окажется, что далеко не все они говорили о будущем. Гораздо чаще речь шла о настоящем и о прошлом, вернее, об осмыслении прошлого, о том, каким это прошлое видится Богу, который и говорит устами пророков. И это ключевой момент. Самое главное в деятельности пророков – возвещение воли Божьей своим современникам. Конечно, прорицали они и будущее, но тут надо понимать вот что. Само наше представление о времени вытекает из природы нашего тварного мира – мы, сотворенные Богом существа, живем в потоке времени, однако сам Бог вне этого потока. Для Него-то, что представляется нам прошлым, настоящим и будущим, всегда, здесь и сейчас. Человек, тем не менее, даже в падшем своем состоянии, причастен духовному миру, миру, в котором время имеет такой непреодолимой власти». Поэтому, когда Бог открывает свою волю через пророков, Он как бы изымает их из течения времени, и для них прошлое, настоящее будущее в какой-то мере сливаются. Пророк может возвещать то, чему еще не скоро предстоит осуществиться, но для него в момент произнесения пророчества это уже осуществилось, и он говорит об этом как о случившемся. Пророческое откровение во всей своей полноте раскрывается значительно позже того времени, когда оно было произнесено. Современники пророка могут относиться к его прорицаниям очень по-разному. Могут верить, а могут не верить. Если во Христе многие сомневались, причем даже из числа его учеников, то что же говорить о пророках? Уверяю вас, если бы мы были современниками Саи, то могли бы отнестись к его словам скептически. Не обязательно, впрочем, брать для примера столь древние времена. Возьмем начало прошлого века. Это сейчас мы понимаем, что святой праведный Ян Кронштадтский обладал пророческим даром, что он предсказал и катастрофу 1917 года, и восстановление российской государственности что прозревал людские судьбы. Но немало представителей тогдашнего образованного общества воспринимали его слова как дикость, суеверие и эксплуатацию, народного невежества и экзальтированности. Поэтому судить о том, кто пророк, а кто нет, и в чем заключалось пророчество, можно лишь спустя десятки, а то и сотни лет. Теперь, что касается пророчеств в уже христианские времена. Пророческое служение всегда принимает формы сообразной эпохи. Принципиальное отличие христианской эпохи от предшествующих ей существования церкви. Церковь – это же не просто сообщество верующих, она действительно в мистическом смысле является телом Христовым, Ею таинственным образом руководит Дух Святой, она на столбе утверждение истины. Если в ветхозаветные времена пророки и пророчества были основным инструментом донесения воли Божьей до людей, то теперь таким инструментом стала сама Церковь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых